Един свят, един Господь, И братья и сестры, меня зовут Евгения. 11 сентября Русская Православная Церковь празднует усекновение честной главы Крестителя Господня Иоанна. Сегодня я расскажу вам об этом празднике. Событие праздника подробно изложено в Евангелиях от Матфея и от Марка. Но существует и внехристианская история этого праздника. Если мы обратимся к произведению иудейские древности, известного иудейского историка Флавия, то упоминание о мученической кончине Иоанна Крестителя от рук Ирода Антипы мы увидим в этом произведении. Из этого произведения мы знаем, что крепость, в которой содержался Иоанн Креститель, называется Махерон. А племянница Ироды, сыгравшая роковую роль в жизни Иоанна Крестителя, это плесунья Соломии. Сейчас мне хотелось бы познакомить вас с отрывком Евангелия от Марка, где рассказывается о казни Иоанна Крестителя. Ирод, послав, взял Иоанна и заключил его в темницу за Иродиаду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 и с удовольствием слушал его. Настал удобный день, когда Ирод по случаю дня рождения своего делал пир вельможам своим, тысяченачальником и старейшинам галилейским. Дочь Иродиады вошла, плясала и угодила Ироду и возлежавшим с ним. В те времена, в соответствии с римским правилом этикета, ели полулежа. Царь сказал девице,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 И положили его в гробе. Вот такая история. Далее из предания нам известно, что Ирод Антипа, а нужно сказать, что это не тот самый Ирод, который убил вифле... вифлеемских младенцев в поисках младенца Христа, а его сын, тоже очень жестокий царь, был жестоко наказан за вот это свое злодеяние. Вместе с Родиадой в скором времени после того, как Иоанн Креститель был казнен, им пришлось бежать в Рим, так как на Иугалилею, где он в это время управлял, напал его тесть, царь Арефа, от дочери которой он отказался, незаконно вступив в брак женой своего брата Филиппа. Ища место защиты, он нашел только место своего изгнания. Калигула не поддержал его. Калигул это римский император того времени. А за такую ситуацию, что он допустил нападение в свою область царя Арефы, сослал его и его супругу Иродиаду в Испанию, где, по свидетельству историков, и поглотила земля. Соломия тоже нашла свое наказание. Однажды зимой она переходила... Речку Сикорис в Испании. Лед под ней провалился, и льдина перерезала ей горло. Подобно тому, как Иоанну Крестителю отрезали голову. Вот такая трагическая история вспоминается в этот день. И сразу возникает вопрос. Почему же мы считаем все-таки этот день праздником? Когда вроде бы до таких трагических событиях идет речь. Иоанн Креститель был казнен такой страшной мученической смертью. Духовный смысл праздника святые отцы видят в следующем. Святой Иоанн Претеча является как бы образцом, установителем двух путей христианской святости – преподобнического, монашеского и мученического. С одной стороны, всем аскетическим характером своей жизни – пребыванием в пустыне, одеждой, пищей, строгостью своего отношения к внешнему и мирскому, обличением зла и греха, он служит примером для православных монахов. С другой, своей страдальческой кончиной за правду предваряет всех многочисленных христианских мучеников, пострадавших за правду Божию во все века существования церкви. Он, если не считать вифлиемских младенцев, также убиенных за имя Христова, первый святой мученик новозаветной эпохи, кто осознанно обличил зло и грех, будучи при этом готовым стоять за истину до смерти. В этом смысле день усекновения главы Иоанна Претичи, день подлинной победы христианского смирения и внешне кажущейся такой слабой перед лицом воинствующего греха правды Божией над сильными и властителями мира сего способными физически уничтожить праведника, но не способными поработить злу его душу. Кроме того, день усекновения главы Иоанна Претечи понимался церковными толкователями как празднество, призванное побудить каждого христианина одолеть Ирода в себе саму. Что это значит? Вот как об этом пишет святитель Григорий Павловна. Это святители, жившие в XIV веке. Ирод является примером всякой порочности и нечестия. А Иоанн столпом всякой добродетели и благочестия. Потому что Ирод является полнотой греха, твердыней нечестия, орудием беззакония, человеком подлинно плотским, как по плоти живущий и мыслящий. Иоанн же – верх всех от века богоносных отцов – Светлая сокровищница дарований духа, символически наименованной по божественной благодати. Имя Иоанн в переводе с еврейского означает «благодать Божия». Обитель всякого благочестия и добродетелей. Итак, сегодня нам предлагаются два образа. Если по плоти живем, по подобию плотского Игрода, то умрем. Имеется в виду, конечно, духовная смерть, гибель души. «Если же действием Божественного Духа, сообразной Иоанновой ревности, мы будем противостоять дурным плотским вожделениям и деяниям, то будем жить вовеки». В первую очередь именно поэтому ради такого практического, реального уподавления образцу духовного христианского жития Иоанну Притечи, ради отказа от иродова рабства плоти и греху и установлен Церковью в день усекновения, Особый пост. С этим праздником связаны и два таких очень распространенных суеверия. К сожалению, некоторые считают, что для того, чтобы в этот день почтить память Иоанна Крестителя, ни в коем случае нельзя пользоваться ножом и употреблять в пищу круглые фрукты и овощи. Например, картофель, помидор, апельсин и так далее. Дорогие братья и сестры, это очень неправильное мнение, это суеверие, которое не имеет к празднику ничего общего, с праздником с этим не имеет. Если мы хотим этот день провести достойно, то нам лучше всего попаститься, помолиться, пересмотреть свою жизнь, покаяться и еще раз почитать Евангелие, особенно то место, где Иоанн Креститель призывает Деть покаяния. Это. Слова, которые он обращает в соответствующем месте к фарисеям, к мытарям, к другим людям на реке Ордан, в общем-то применимы и к нам самим. Поэтому, дорогие братья и сестры, давайте этот день проведем достойно в молитве, в покаянии, чтобы в нашей жизни всегда царила мир и любовь к людям. Спаси вас, Христос, молитвами святого Иоанна Крестителя. Храни вас Господь. Хвалите Господа с небес, Хвалите греков и...